Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о ретроградном Марсе в Овне. Марс бывает ретроградным один раз в два года, и этот период длится два месяца. И это всегда очень важный период, который заставляет переосмыслить нашу активность и сделать переоценку ценностей в тех направлениях, на которые мы тратим свою энергию. Марс будет ретроградным с 10 сентября по 14 ноября. И это время отличается от всех предыдущих периодов ретроградности. Это связано с некоторыми моментами, которые усложняют прохождение Марса его попятное движение по Овну. Во-первых, это провокации со стороны Лилит. К счастью, большинство из них уже осталось позади, так как именно в августе месяце было больше всего взаимодействия с Марсом и Лилит. Но в конце сентября будет еще небольшой период с 24 по 26 число, когда Марс будет соединяться еще раз, с лилит, и после этого они уже окончательно разойдутся, и больше этих соединений в ближайшее время не будет. Также сложность представляет квадратура Марса к медленным планетам в знак Козерог, а это у нас планеты Юпитер, Сатурн и Плутон, и данная квадратура будет очень активной в октябре месяце, и вот это как раз тот фактор, который всем будет во многом определять направленность нашей энергии и наших действий. Если вы не впервые на моем канале, то знайте, что я всегда обращаю внимание на периоды стационарности планет. Они дают возможность понять вашу индивидуальную особенность, как вы ощущаете ту или иную планету и как вы реагируете на то, что она меняет направление своего движения. Обычно это время, которое дает возможность понять что-то очень важное или даже сделать какой-то значимый шаг вперед в том деле, в которое вы уже вложили много усилий. С 5 по 14 сентября первая точка стационарности. И дайте себе ответ на вопрос, как вы себя ощущали в этот период или у вас было очень много энергии, или наоборот, вы ощущали упадок сил, вы, возможно, имели необходимость со своими эмоциями справляться. Очень многие люди реагируют на ретроградный Марс как на способ выплеснуть те негативные эмоции, которые накапливались очень и очень давно. В таком случае вам нужно поработать со своей эмоциональной сферой и нужно учиться проживать эмоции в моменте для того, чтобы не накапливать их впоследствии в один большой ком. Если же вы ощущаете упадок сил, в таком случае в вашей жизни есть сферы, на которые вы тратите энергию напрасно. Это те сферы, которые не дают вам отдачи. Это те сферы, которые вас не вдохновляют. В таком случае вам нужно переосмыслить, вашу активность и исключить по возможности те факторы, которые воруют вашу энергию. Если же наоборот вы ощущаете прилив сил и энергии и желание действовать больше, чем обычно, это говорит о том, что в вашей жизни есть много тем, которые затянулись в реализации. Скорее всего, вы это откладывали постоянно на завтра, и есть много тем, на которые вам не хватало времени и сил. Поэтому сейчас идеальный период для того, чтобы этими темами заняться. Поэтому на самом деле каждый из нас может извлечь пользу из ретроградного Марса, и этого периода, который будет длиться два месяца. Самое главное понять особенности своей реакции на этот период и понять, в каком направлении вам нужно поработать. Второй период стационарности Марса будет в ноябре месяце и особенно интенсивно он будет ощущаться в период с 7 по 20 число, это будет время, когда Будет шанс что-то доработать, доделать, получить результат, выяснить, поставить для себя точку в каком-то вопросе, разобраться. То есть в целом это похожий период с тем, который мы переживаем в сентябре, но в то же время будет яркий оттенок выводов и результата. Кстати, в прошлый раз Марс был ретроградный с 27 июня по 27 августа в 2018 году. Можете вспомнить, какие события происходили с вами в этот период. И вы, кстати, сможете даже сравнить или есть ваша эволюция восприятия ретроградного Марса. К примеру, если в, то, в тот период было много конфликтов, а в этот раз конфликтов удастся избежать, это значит, что вы проделали хорошую работу над собой и теперь умеете справляться со сложными ситуациями без большого выброса энергии. Часто ретроградный Марс заставляет нас сосредоточить внимание на какой-то одной сфере, работать над этой сферой, совершенствовать ее и не распылять энергию на очень много задач. И в принципе это довольно-таки универсальный совет для всех, независимо от того, в какой фазе находится Марс в вашей натальной карте и какая у него скорость. Огромный плюс ретроградного Марса в том, что он... Заставляет человека перестать суетиться. Когда Марс быстрый, мы постоянно ищем новые возможности. Мы что-то пробуем, бросаем, беремся за другое дело. Главное — количество, а не качество. Когда же Марс ретроградный, в этот период как раз-таки нужно работать не вширь, а вглубь. В это время обычно люди интуитивно перестают искать какие-то уникальные шансы они используют те возможности, которые есть рядом и особенно уделяют много внимания накопившимся делам. То есть ретроградный Марс — это хорошее время для того, чтобы решить накопившиеся вопросы. И если вам удастся это сделать, в таком случае после разворота Марса ваша жизнь будет обновляться автоматически. И вот эти новые предложения, какие-то Интересные занятия, они будут приходить даже без вашего активного участия. Ретроградный Марс имеет еще одно огромное преимущество. Он помогает нам применять закон сохранения энергии в нашей жизни. Поэтому если в вашей жизни был фактор, который воровал вашу энергию, который заставлял вас, волноваться, нервничать или делать что-то зря, попусту тратить свои силы, то в период ретроградного Марса вы можете заметить, как этот фактор устраняется из вашей жизни. Либо вам становится эта тема неинтересна, либо, скажем так, данная ситуация по каким-то причинам уходит. Поэтому на ретроградном Марсе могут прекращаться отношения с какими-то людьми. Очевидно, что в таком случае это говорит о том, что данные отношения были токсичными, и они заставляли вас тратить много энергии и испытывать негативные эмоции. Также на ретроградном Марсе может быть прекращение какой-то деятельности, опять-таки, если вы не ощущаете отдачи в этом направлении, то есть вы больше вкладываете сил, чем имеете результат. И наоборот, на первый план могут выходить те ситуации те события, на которые ранее вам не хватало времени и внимания. После разворота Марса в прямое движение 14 ноября он будет делать такой финальный аккорд в знаке Овен. Он будет проходить в третий раз по тем же градусам, в которых уже бывал дважды. И этот период будет длиться по 7 января 2021 года. Это период, когда будет возможность пожинать плоды, видеть результаты своей работы. Это период, когда могут быть поставлены финальные точки в каких-то очень важных вопросах. Это период, когда придется еще чуть-чуть поднажать для того, чтобы полностью упаковать какой-то проект или что-то доделать очень важное. По сути, это время, которое тоже работает на вас. Это время, которое может максимально принести результат. Это время, которое помогает сделать правильные выводы. И если вы именно таким образом проживете этот период, в таком случае — после 7 января 2021 года в вашу жизнь войдут обновления в виде новой работы или новой интересной деятельности, которая будет приносить хороший доход. Кстати, обратите внимание на зону знака Овен с 16 по 29 градус, если у вас есть планеты в этом промежутке, в таком случае вы будете прям очень интенсивно ощущать период и ретроградного Марса, и в целом период до 7 января 2021 года. Также, безусловно, этот период отразится на знаках весы, козерог, а также на знаках рак. Более подробно о влиянии ретроградного Марса на каждый знак зодиака с учетом квадратуры в знак Козерог. Вы можете прослушать мои прямые эфиры, там есть удобный тайминг, то есть вы можете сразу слушать информацию для тех знаков зодиака, которые вас интересуют. Ссылки на эти видео будут внизу, переходите и смотрите. А В этом видео я хочу еще сделать акцент на важных аспектах ретроградного Марса, для того чтобы вы смогли подготовиться к этим периодам, и для того, чтобы в первую очередь вы понимали, что происходит. С 22 по 26 число Лилит будет в соединении с ретроградным Марсом. И это период, который связан с определенными провокациями. И в первую очередь нужно следить за своими эмоциональными реакциями и не идти на поводу именно у своих каких-то желаний и эмоций. В этот период важно рационально все анализировать. С 27 по 28 число ретроградный Марс будет делать хороший аспект к Венере. Это благоприятное время для примирений, но в целом это не самое удачное время для того, чтобы завязывать новые отношения. 29 числа Марс будет делать квадратуру к стационарному Сатурну. Да, Сатурн разворачивается в прямое движение в конце сентября, и как раз в этот период он будет делать квадратуру к ретроградному Марсу. Поэтому конец сентября и начало октября — это довольно-таки травмоопасный период. Поэтому будьте поаккуратнее и старайтесь не планировать активный и экстремальный отдых на это время. С 29 сентября по 20 октября ретроградный Марс будет делать квадратуру к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это очень интенсивный период, который также совпадает с периодом противостояния Марса Солнцу. Ретроградный Марс будет противостоять Солнцу с 11 по 17 октября. Первая половина октября будет очень напряженной, как раз таки из-за вот этого аспекта, ретроградного Марса к планетам в Козероге. Поэтому в первую очередь в октябре нужно действовать по ранее заготовленному плану. Это месяц, который не подходит для каких-то принципиальных начинаний в вашей жизни. Планеты могут вас подталкивать, сделать то, к чему вы очень долго шли, но никак не могли решиться. И в таком случае, безусловно, нужно действовать. И в целом октябрь — это очень деятельный месяц, но важно, чтобы эти действия имели какую-то программу, чтобы вы имели четкий план и цель, ради чего вы это делаете. То есть это период, когда не стоит совершать какие-то хаотичные поступки. Кстати, противостояние Марса, которое произойдет в октябре этого года, будет лучшим за последние 32 года, и поэтому его можно будет наблюдать. И это очень интересное событие не только с точки зрения астрологии, но также и с точки зрения астрономии. С 1988 года не было настолько благоприятных условий до этого момента для того, чтобы наблюдать за этими планетами в момент их противостояния. Так что надеюсь, что Вы проявите интерес не только к